Погоди, я еще грибов и всяких ягод не ел, так что ну, ну нафиг Мне пока не хочется сидеть на толкане Да ладно, он сходил, сходил в толкан, смыл <годи> Да ну нафиг Всем доброго времени суток, друзья, с вами Валерий И мы продолжаем проходить Барроу Хилл Итак, мы в прошлой серии с вами... Нашли лагерь фанатиков, оттуда мы узнали то, что а, вот этот Морс, который археолог, вот этот, он вроде как сошел с ума, что ли, я так понял. Вот, и нашли ту машину этого самого археолога, разбитую, там мы нашли КПК, вот, и водительское удостоверение этого Морса. В КПК было написано код от его номера. Так что давайте сейчас заглянем. Я хочу заглянуть э, в его номер. Посмотреть. Так. Э, какой там? где э, Третий номер, да? Э, 843. Третий номер 843. Окей. Третий номер 843. Ну вот. Может здесь мы узнаем хотя бы как какую-то зацепку. Что здесь вообще происходит и как. 843. 843. Отлично. Окей, здесь у нас, смотри, он реально сошел с ума, походу. О, здесь что-то все стены исписаны. Какие-то рисунки. Жесть. Просто жесть. Смотри, на, на двери даже какие-то. Знаешь, как инопланетные какие-то круги нарисованы. Здесь какой то не знаю, это похоже на дерево, что ли. О боже. <ears> как будто, знаешь, коготь, да, откуда-то из-под земли, что ли, вылазит. А это что? Это похоже на каких-то людей. Человек в капюшоне, что ли, обнимает кого-то, да? Может, это моя больная фантазия, но очень похоже. Так, так э ä, ладно. Щеточки всякие для зубов. Здесь ничего не делается. Погоди, а зеркало... Зеркало тоже ни черта. Так, ладно. Что у нас здесь? Душевая кабинка. душевой кабинке тоже ничего нет. Опа. Здесь, смотри, в толчке Какая-то бумага. Он видит нас. <coughs> Он видит в нас хищников. Болезнь, разъедающая его мир. Мы, чума, язва на телец земли, поглощающая ее дары и исторгающие отходы своей жизнедеятельности. 15 сентября. Почему я должен терпеть эти издевательства? Почему должен он страдать от жажды? Археология. Это не инструмент разрушения. Идиоты, которые называют себя защитниками, разрушают то, что мы пытаемся постигнуть. Наука и знания важны для нашего будущего. Понятие сохранить. Вот дар, который э, не могут оценить эти самовлюбленные вандалы. Стражи охраняют его покой. Бегут его все эти столетия. Забытые всеми, они стоят в одиночестве, распадаясь, погружаясь во тьму преданий. Сот лет прошло с тех пор, как их, к их ногам были возложены последние подношения. В одни почести, что я говорю, я человек науки, понимать то, что нужно исследовать все возможности. Мифы и легенды зачастую основаны на истинных событиях. Исторические явления, пройдя через тьму веков, становятся сказками современности. Неужели э, какой-то страж, который э, ожил во время этих раскопок и типа теперь убивает людей? Я так понимаю, наверное. Так, что здесь? 10 сентября. Почему мы разучились слушать? В наших душах живет послание веков. Э, он был одним из многих, что... Корчится от боли, которую мы причиняем им, собирая то, что никогда принадлежало свету, чистоте и добру. Мы отвергаем дар, который был нам предложен. Это больше на энергии. Не ясен смысл линий. Печать трескается и будущее открывается передо мной. Я вижу. Что я наговорил? Меня лихорадит то, что я написал, не имеет смысла. Но это мой почерк и моя рука, сжимающая ручку. Иначе бы я не поверил, что мог это написать. 11 сентября. Он ждет, наблюдая за нами из-за забытого святилища, ставшего его тюрьмой. Его храм заброшен. Скоро он вышлет своих ищеек и охота начнется вновь. 12 сентября. Прибыли результаты геофизических исследований. Эта наука самый яркий свидетель археологического прогресса. Подумать только. Теперь мы можем взглянуть под поверхность Земли с помощью радиомагнитных импульсов. Не подняв не пяти грунта. Не пяти грунта. Картинка требует обработки, но я не сомневаюсь, что она откроет нам, что скрыто среди мусора. Мы узнаем, что лежит там, под курганом. Короче, да, мне так кажется, что... Э, страж какой-то вырвался на свободу. Теперь терроризирует людей. Так, смотри, темный века, Железный век, Бронзовый век, э, Гражданская война. Это, короче, периоды, да, наверное... Периоды лет каких-то, ритуальные, сооружения Куорнуэлла. Это слишком как-то сложно. Так, что здесь? Все модели N7500 доступны в серебристых и желтых цветах. GPS-прибор для картографирования местности. С новой антенной, выдвигающейся из легкого переносного устройства, процесс картографирования стал необычно простым. Так адаптеры прикрепленные к основанию переносного устройства может работать 7 часов без перезарядки. В основе в, ос в основное устройство входит переносной GPS прибор, заряжающийся от базы. Окей, но ну мы такого еще не находили. Переносное устройство, легкий GPS прибор может работать отдельно от основной станции, будущее отсоединенным от станции прибор продолжает передавать информацию. Окей, камеры, камеры у нас тоже нет. А, ну камеры, кстати, КПК, да? Камера уже установлена, у нас есть КПК и мы видим все, что показывают вот эти водостойкие камеры. Так, понятно, короче, изображение по Bluetooth оно ведется. Вот этот КПК у нас есть, полностью настраиваемый карманный компьютер, понятно. Зарядное устройство, телефон. Кстати, надо будет проверить телефон. Мы в прошлой серии посмотрели, он вроде не зарядился, может сейчас уже зарядился. Так, понятно. Это просто инструкция. Так, ладно, давайте заглянем в глубь комнаты, так, а, здесь какие-то рисунки, смотри, прям э, лицо да, какого-то, <смех> не знаю, домового или лешего Вот ну, здесь уже чистая такая, знаешь, как рука, да, с когтями А это чё? А, это желудь, ё это желудь. А это чё? Это похоже на какое-то яичко Свисающее яичко какое-то Так, ладно Окей, что здесь у нас Ботинки Так, стоп Вот и головоломочка у нас Это, по-моему, первая, наверное, да, головоломка? Так, о Начинаем с большой буквы, значит Я Поменял, наверное, да? Я поменял я поменял... Поменял... Код замка... Во, я поменял код замка кейса Используя, наверное... А, используя... Вот так вот, да, наверное? Используя... Используя... Так, это куда? Наверное, как-то вот так вот так но ну, я в принципе понял уже суть послания короче это я поменял код замка кейса используя номерной знак моего джипа понятно нужно будет вернуться к джипу короче и запомнить номерной знак я понял так о чем мы отвернулись что здесь э, лунный месяц, э, восход луны на востоке, луна в зените на юге, луна появляется сразу после заката, короче, паллические лунные камень Так мелко написано, что пипец. Характерные особенности солнца и луны, дополняющие друг друга, но одновременно... Короче, друзья, ставьте на паузу, сами читайте, вот, что-то слишком мелко написано, и не, не хочу это читать. Солнце и луна, я думаю, это... Бывающего у нас Солнце-Луна. Блин, столько всего. Непонятно, пригодится ли оно или нет. Потому что многие, что-то я тут вот посмотрел, как бы так вот. Многие э, вещи, они как-то... Ну, не нужны просто они как бы. 21 сентября. Я нашел ее. Я нашел печать. Она расколота на мелкие куски. Бронза потускнела, но рисунок виден отчетливо. Я никому ее не покажу. Когда мы достанем из кургана артефакт, он снова будет свободен. И не останется никого, ибо мы все предстанем перед его судом. Слишком поздно, ибо мы забыли науку древних, и его охотники собираются вместе. Приближается страшный суд. Я борюсь с голосами, которые вызывают ко мне из холма. Что я наделал? Безумие хватило мой разум. Я опозорил его. Я считал, что выполняю великую миссию, но на самом деле это была глупость. Две части печати захоронены здесь, на холме, и пока они не соединятся... Он не будет знать покоя. Один из двух обломков артефакта я спрятал здесь на станции техобслуживания. Я написал его местоположение на случай, если моя память подведет меня. Кажется, только в этом месте мой GPS все еще работает. Так, координаты GPS и понятно. Чертов прибор, даже эти координаты чертовски ненадежны. Нужно найти, короче, этот GPS, этот навигатор, да? И по этим вот координатам найти часть артефакта, я так понял. Если бы я только смог понять, что требуется для того, чтобы исцелить эту боль, чтобы завершить церемонию. Что это за подношение? Могут ли мои исследования пролить свет на тьму прошлого? Я боюсь, что это назначение было утрачено много лет назад. Надежды нет. Я должен бежать. Немедленно. Охотник приближается. Слуги повелителя ведают смертью и разрушением. В лесах нет спасения. Я должен покинуть курган, пока еще не поздно. Понятно. Ну, как я и говорил, да, то, что... Какой-то страж. Какой-то страж вылез на свободу. И теперь терроризирует Беру Так, что это? Здесь у нас курган Балуэл. То реставра... реставрации. Угу. Это что? Курган Брана. Сравнительный анализ планов схем. Так. Землянка Каерн-Уни. Ну, короче, пускай это все лежит. Мы, если он пригодится, то мы с вами... Вернемся сюда и посмотрим Так, картина что-то Просто так она вот так криво висит Или нужно Шляпа это Под шляпой кстати что-то есть Здесь что-то разломано Это вот наверное Сосуд для подношения, да Как вот говорил Морс Который разбит А что под, шляп... под шляпой там смотри Там под шляпой что-то есть Вон, Лежит, мне не посмотреть Нельзя посмотреть Так Здесь тоже не черта. Пустые, пустые полки. Так, ладно. Давай взглянем, что у нас на столе. Пробирочки всякие. Окей. Пробирочки, пробирочки. Это, наверное, образцы грунта. Вот еще одна чаша Подношения так, э, вот тот самый, короче, кейс. Шестизначный э, код. Надо, короче, будет посмотреть, значит, нам... Фонарик. Это фонарик же, да? Окей, тут чё? 28 июля. Раскопки продвигаются по графику, несмотря на прибытие протестующих. Они устраивают беспорядки по ночам. Крадут и ломают наше оборудование. Странно, что они обошли своими вниманием и так уже сломанные приборы. Этот дурацкий GPS-картограф. Я установил беспроводные камеры и настроил мой карманный компьютер, с помощью которого я могу следить за местом раскопок. Теперь, когда мы выяснили примерную дату установки камней, я собираюсь узнать, что таится глубже под землей. 21 сентября. Угу. Тут несколько, короче, записей Я шурфу в кургане, когда рядом никого не было Я знал, что накануне мы вскрыли очень важный слой Я начал копать глубже и нашел два обломка артефакта Когда вдруг вновь услышал голоса в моей голове Голоса из моих ночных кошмаров Я забрал артефакты Обломки печати, ключ Никто не найдет Ну, походу, у реально башка поехала Жесть. Как мне велели голоса Никто не узнает, где они И Если руины уйдут под воду Один из артефактов будет спрятан очень надежно. Ну, вообще жизнь, да? Просто чувака накрыло Жесть. Что происходит? Я обнаружил, что стою на алтаре А вокруг разбросаны листы из блокнота Порванные в клочки как это могло случиться я чувствую что схожу с ума я спрятал артефакты неподалеку чтобы они всегда были рядом почему я обречен делать это что меня принуждает я чувствую что теряю контроль над собой я записал местонахождение артефактов на случай если я вдруг забуду но мы нашли да вот координаты это был всего лишь полуденный кошмар в моих руках пачка листов, на которых написана вся эта чепуха. И безумные рисунки. Камни мне, взывают ко мне. Я слышу их зов. Что им надо? Какие подношения я должен сделать? Оно живое, оно наблюдает, она смотрит. Оно ждало много тысяч лет! Ждало, когда его разбудят, чтобы судить нас! Страж древности. Камни его охраняют, защищают его. Этот сломанный ключ, печать, которую я сломал. Теперь охотник вышел на тропу. Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Окей, короче, он какой-то, знаешь, одержимый какой-то. Устал вот этой всей фигней. Судя по голосу, знаешь... Да? Так, ладно, надо... Здесь что? Здесь больше ничего нет, я так полагаю. А, надо... Так, а здесь что у нас? Понятно. Рисунки. Надо, короче... Отправиться... К машине обратно. Так, что там, 775, давай посмотрим. А, телефон зарядился, Нет. Походу нет. Походу еще ничего не зарядилось. Ладно, окей. Окей. Так, а к Бену я еще хотел, короче, зайти. Может он что-нибудь скажет нам? Мы же все-таки взяли эту лампу. Вот. И здесь, кстати. А... Здесь, кстати, мы. Этой заправке еще до конца ничего не рассмотрели. Так 4 x э, 6 восемь, пять семь, восемь. Так, надо записать. Короче, я сейчас напишу. 4 x э, 6 восемь, 5, 7, 8. Окей. Идем обратно? Идем обратно, короче. Попробуем скрыть. Сейф. Ну, кейс, то есть. Так, пробежал. Так, 843, да? 843, так, кейс. А, получается. А у меня что-то. Цифр-то больше. А, или погоди, 4, 4 умножить, наверное, на это число. Умножить. дай-ка. Я в телефоне. 4. Сейчас. 4 э, умножить на 6, 8, 5, 7, 8. Получается... Двадца, двести семьдесят четыре, триста двенадцать, нука, двести блин, спустил двести семьдесят четыре, триста блин, четыреста, триста, 12. Отлично. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас какие-то всякие записочки. Оксбериджский институт археологических исследований. Понятно. Уважаемый профессор Морс, благодарю вас за то, что вы обратились ко мне с просьбой помочь вам в анализе образцов, полученных в процессе раскопок в Беррохилл. Я, как и многие специалисты в этой области, была удивлена тем, что вам удалось получить разрешение на раскопки Археологического комитета Англии и Департамента по охране памятников культуры. Думаю, вам известно, что до сего момента даже менее значительные проекты раскопок были отвергнуты или отменены в связи с резко негативной реакцией со стороны общественного мнения и прессы. Поэтому я крайне заинтересована в вашем предложении и с радостью приму участие в ваших исследованиях. Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием, позволяющим провести наиболее полный анализ образцов почвы. Эти исследования чрезвычайно важны для палеоботанических изыск изысканий. Также хочу обратить ваше внимание на то, что под моим началом работает ассистент, специализирующий на дендрохронологии, и вы всегда можете обращаться к нему, если возникнет необходимость в исследовании образцов дерева. Теперь я жду вашего письма. С уважением, Люси Саммерс. Окей. Раскопки Барри Хилл. Краткий отчет. Окей, уважаемый мистер Морс, в этой папке находится предварительное исследование образцов почвы, которые вы нам выслали. Так, а... ниже следующий отчет включает в себя первоначальный анализ предлагающихся образцов почвы. Образцы были взяты из пробных шурфов и из фрагментов раско... расколотых горшков, найденных на месте раскопках... раскопок в шурфах 1.8. Так, Шов первый. Внутренние стенки осколка горшка покрыты маслянистой темной субстанцией, хотя первоначально напрашивается предположение, что в горшке было что-то сожжено. Состояние почвы показывает, что сосуд был наполнен неким маслом, происхождение и назначение которого неизвестно. Горение оставило бы характерные примеси на стенках сосуда, которые не были обнаружены. Так, образец второй. Содержимое кубка, найденного в шурфе, соответствует по химическому составу фруктам, призра... призрастающим в данной местности. Семена, оставшиеся в почве, позволили нам определить фрукты Черная смородина, крыжовник и груша. Любопытно, что семян черной смородины ровно в два раза больше, чем может свидетельствовать о наличии системы мер. Так, третья образец почвы, находившийся в этом горшке, были обнаружены маленькие частично обгоревшие кости рыбы. Они были отдалены и изучены. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что рыбы принадлежали к семействам Миланграмус... Короче, какие-то там. Четвёртое образец содержимого было отослано в отдел палеоботанических исследований, поскольку содержимое включает семена и споры растений. отчет отдела прилагается в виде отдельного документа. Пятый образец. Под слоем земли были обнаружены семена, которые удалось идентифицировать как хардем вулгары, известный также как ячмень. Шестой образец. Содержит очень высокое содержание содиум число отложившийся отложившееся на стенах найденного сосуда. Почва вокруг сосуда содержится это вещество в пределах нормы, из чего можно сделать вывод, что в горшке содержалась некая субстанция, включающая вышеупомянутый минерал. Ячмень, да? Так, седьмой. В этом образце почвы не было найдено никаких посторонних примесей, что необычно. Скорее можно было бы ожидать наличия некоторых органических материалов, чем настолько чистый образец почвы. Единственное, что можно сказать об этом горшке, судя по состоянию стенок, то, что его часть использовали для хранения жидкостей. Так, восьмой. Среди образцов почвы были найдены части костей и древесного угля. На магнетические исследования почвы не дало точных выводов относительно материала который был сожен в горшке. Мы также не смогли определить примерный возраст хостей, поскольку останки были очень сильно обожжены. Неизвестно также, какому существу принадлежать этой останки. Окей, okay. это, наверное, полезная информация будет. Бэррюхилл, полиоботанический отчет. Нам были исследованы материалы, извлеченные из четвертого шурфа и остатков глиняного горшка. Среди отцов почвы были найдены ниже следующие органи органические частицы. В образце присутствуют мол... молотые целые семена, принадлежащие дереву семейства э, такое-то. Семена второго типа не были достоверно идентифицированы, но мы можем сделать предположение, что они принадлежали неким ягодам красного цвета, чем якотя окрасила окружающую почву в соответствующий цвет. Во время более детального анализа семян мы обнаружили огромное количество грибного мицелия, который был добавлен в горшок одновременно а с семенами и плодами прочих растений. Дальнейший анализ материал э, даст более точные результаты по идентифицированию этих растений и грибов. Окей. Все, короче, вот к грибам, да, к этим всяким. Короче, по-любому надо собирать нам надо будет это все. Вот. Я так полагаю, мы желудь какую-то взяли. Только у меня его здесь нет. Я думаю, он где-то в корзинке, наверное, находится. Так, давай э, отправимся к Бену, посмотрим, что он скажет. Да, Бену Опа, погоди Ты то случайно наткнулся на Бальзам левал Ну-ка, можно что-то сделать же Корзинка? О, да ладно Тихо-тихо-тихо, стой И? Требные боги продолжают должно быть восстановлено. Ни хрена себе А, -а, -а и где? О, дар рыба Да ладно, а, короче В эти сосуды Для яиц Нужно дары, короче, фигачить И потом мы будем, наверное, подно ну, подношение делать конечно это у нас омега-3, это рыбий жир. Да, рыба получается. Окей. Грибы, вот эта вся фигня, это тоже, значит, дары будут. Ну, значит, тоже будем дары подносить. Так, Мы, кстати, в туалете не были. Давай-ка заглянем. Стоп, непонятно. Эх, что у нас здесь? Э, вентиляция не работает. А, работает...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 Блин, шаги слышишь, да? Тут то рядом все ша шарится, короче, рядом со мной Либо за мной, знаешь, следит Погоди, женский туалет Женский толчок Это что? Погоди, а где? Как мне? В женский... О! Идем в женский толчок Так, а в женском толчке из по-любому сейчас какая-то дичь будет Женские толчки, это, блин, жестко таких играх всяких так, там никого. Окей. А, сушилка не работает. Так, здесь что? Вентиляция тоже включается, работает. Здесь покрутить, повертеть нельзя. Не работает. Окей. Посидеть в толкане мы можем только в мужском. А, нет, в женском тоже смотри. Да ладно, он сходил, сходил в толкан, смыл. Да ну нафиг. Окей. Пускай будет так. Ладно, так. У нас тоже что-то ничего не делается здесь. Ладно, пошли к Бену, короче, пускай он нам, может, что-нибудь расскажет Бен, успокойся. Кто здесь? Это я. Это ты. Я видел тебя на мониторе. Разгуливаешь тут? Ты разве не знаешь, что там творится? Я слышу голоса в моей голове. Они не умолкают. Громкие, страшные. Его сон глубок, но он... но он скоро проснется, он придет за тобой. Он следит за тобой, вынюхивает. Он знает твой запах и мой. Я надеялся, что ты станешь следующим, и он оставит меня в покое. Тени ползут. Даже с лампой тебе не уйти далеко. Это просто вопрос времени. А потом он тебя найдет, выследит. Если я хорошо спрячусь, может быть, он выберет другую жертву. Почему я? Почему? Почему? Может быть, это ты во всем виноват! Убийца! Я тут, я тут при чем? Какой нахрен убийца? Ты о чем очень несешь? Убийца! Чувак! Это Эми, Эминим. Только приехали, оно их поймало, сожгло, расчленило. Они убегали. Все произошло так быстро. Не могу поверить, что это правда. Наверное, это сон. Отойди от меня. Да что ты орешь-то так? Все, нахрен, закройся, закройся. Понятно, с тобой, блин, разговаривать. Он похож, короче, на этого, на или либо на Шайла Бава, знаешь, такой актер есть. Окей. Так, здесь мы еще не все посмотрели тогда. Здесь еще где-то салонка. Может здесь что-то нужно поковырять? Нет. Салонка. Лари тоже может что-то сделать. так ка попробую. Ага. древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Так, еще один какой-то дар мы забрали. Погоди, дар соль. Всего, я так понял, короче, 8 даров. Окей. 8 даров. Уже здесь какая-то печенька. Дар печенька, нет? Дар курева. Нет? Вот здесь прям, блин. Прям эти... Что, дар деньги? А, да ладно. И <реш> монетки. Хорошо. Зачем они? Э, монеты в один фунт. Окей. Допустим. Так. Э, на кухне делать нечего, по-моему, пока еще. Вот сюда вот мы не ходили. Давай сюда зайдем, посмотрим. Так, чуть качелька можно поковырять. Покачать. Ага, можно так было обойти. Ладно, допустим. Заборы. Здесь можно выйти на дорогу. За... А, да? Даже так. Прикольно. Окей. Так, вентиляция. Назад дорога, за стена. Хорошо. не пройти там темно идем сюда тут что у нас так это а это кухня понятно вот что забор так мусорка по сюда замок висит погоди тут дырочка есть ага понятно тут что какой-то щиток а, корнул коммуникации рабочий диапазон 830 865 ага надо короче диапазон сделать 830-865 у меня здесь все прибо... при все при опа так, 830, 822 Опа, здесь 1000 600, нет 900 700, блин 600, 500 вообще Так, погоди, 700 Ой Слишком много, да? 822 почти рядом Погоди Тихо, тихо, тихо 811 Так, ну короче, методом волшебного тыка мы сейчас попробуем с вами Окей, так, 700, да? Добавляем так, добавляем так, добавляем Опа, 1000, опа, много 800, 800 865 О, наверное, нет Да, все хорошо Настроили что-то Что-то как то чистоту, короче, настроили Непонятно Для чего это надо, короче Ладно Здесь больше ничего нет, да? Ну, я думаю, пригодится, раз. Не зря же тут эта головоломка сделана. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь еще имеется. Окей. О! Чёртовы птицы. Так, здесь дверь нифига. по их не поковыряться. Так, что здесь у нас? курки может, подношение окурок? Нет? Газета будни Корнула. Кошачья морда. Жительница Сарьяпоэнта миссис Асквитт испытала глубочайший шок, став свидетельницей паранормального явления, произошедшей за ужином. Откусив кусочек китайского шарика с куриной начинкой, женщина увидела, что содержимое ее еды чудесным образом напоминает образ недавно почившей любимицы семьи, кошки по кличке Чушка. Миссис Асквит решила, что таким образом ее любимица нашла способ связаться с ней из загробного мира и немедленно села на вегетарианскую диету. Антенны пугают. В Сент-Оуфул создан союз матерей, протестующих против возведения мачтовых антенн вокруг Сайт. Рейхсайд. Заявление сказано «Мы не возражаем против улучшения теле и радиосигнала в области, но антенны мачты выглядят ужасно. Нельзя ли хотя бы покрасить их в другой цвет?» Некоторые женщины также высказывают опасения о негативном воздействии антенн на здоровье. Антенные мачты были установлены фирмой Cornwall Communications. Ее представители заявляют, что антенны мобильной связи очень похожи на телевизионные, но не имеют к ним никакого отношения. Мобильные системы в Великобритании работают на более высокой частоте в соответствии со стандартом глобальной системы связи с подвижным объектом GSM. Представители Porno Communications обещают рассмотреть обращение жителей и достичь с ним соглашения по этому вопросу. Понятно. То, что мы сейчас, короче, диапазон настроили, это для мобильных. И по всему видимому, короче, можно телефон забрать. Я, я, я так думаю. Так, давай здесь еще посмотрим, что здесь. А, свет. Я его. Оно охотится за мной. А, Бен. Корни прошлого пробудились от бегового сна. Он реально на ему похож. Я, я не верю в это. Я не могу поверить. Камни живые. Жесть, короче, понятно, он там страдает. Так, что у нас здесь? А, ну все. Да, здесь даже света не посветить. Окей, фонари. Так, это что? Спринклер. Какой-то спринкер. Ладно, допустим. Так, выйди. В принципе, все здесь. Давай посмотрим, короче, э, мобилку попробуем забрать. Uh -huh. Попробуем мобилку забрать. Так, ну, в принципе, я пока не знаю, что делать еще. <laughs> можно будет... Э, можно будет... Так, 775. Блин. 775. 775 Можно, короче, будет Попробовать, да, позвонить О, все отлично Я же говорю, как это заряжен Так, а какой там номер был? М 5 Ой 5 А, нет сигнала? Мне на улицу, наверное, надо выйти Так Да, вот 5, 8, 5, 2, 1, 3, 1. Здравствуйте. Вы позвонили на радио Бэро Хил. Сейчас мы не в прямом эфире, но через несколько минут. Что? Боже мой, что это такое? Уинси. Тише. Уинси. Не подпускай его. Уинси! Кто там? Кто? Тише! Тише, Уинси, тише! Уинси! Иди сюда! Ну, ладно, сейчас убийство Деду увидим! Там. Мотопедка Да ладно Жесть Реальная жесть Охренеть Короче ты видел да? Мотопедку показали Теперь я понимаю куда надо идти Но мы не были еще короче Он в тех краях там нам нужен был, короче, ну, в той стороне. Там нужен был, короче, этот свет. Мы не могли пройти в это святилище, но... Давай-ка сходим, короче, от опетки. Так, дальше, да, получается. а это пепел он просто сжигает людей короче винси бедная собака а? бедная собака значит ä, где, ä, помните да водительские права мы нашли короче этого морза там тоже пепел был он короче просто сжигает всех вот это чудище опа мы можем смотреть туда пройти да дальше можем пройти ну, так, друзья, давайте мы дальше полезем смотреть, вот так сделаем такую интригу, вот, в следующей серии, а, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, а, не забываем про тысячу подписчиков, я делаю конкурс, вот, с вами был Валерий, всем пока!